Итак, друзья, добрый вечер, на связи Максим Петров. О чем же мы будем говорить сегодня, много в последнее время идет разговоров про кризис. И сегодня хочется расставить точки над «и» в том ключе, чтобы было четкое понимание, что же такое кризис, в чем природа кризисов, именно экономических кризисов. Немного поговорим о неком безумстве толпы, безумстве разумных инвесторов, которые я наблюдаю в настоящий момент и сегодня, то есть я на прошлой неделе был на форуме Атланты, да, там было проведение, там выступали в том числе экономисты, UBS, это крупнейший швейцарский банк по поводу того, что, что ожидается от мировой экономики. И мне просто хочется показать всю критичность текущей ситуации, что нужно иметь за пазухой для того, чтобы выжить в кризис и в чем кроются возможности кризиса. Кризис это опасное явление, да, то есть в чем заключается угроза кризиса, в том, что мы подвергаемся мы подвергаемся риску, риску снижения доходов, которыми мы получаем, риску снижения располагаемых доходов. То есть доходы могут просто упасть, а могут снижаться только располагаемые доходы, количество денег, которые у нас остаются после вычета обязательных платежей. Риска связанного с тем, что активы, которыми мы владеем, они будут терять в цене причем они не просто будут терять в цене. В какой-то период времени сложится такая ситуация, что даже несмотря на то, что активы будут терять в цене, у нас не будет возможности от этих активов избавиться, да? то есть не будет покупателей. Кризисом я называю некие военные действия, да, то есть у нас есть опасность, от которой нужно защититься, и не просто нужно защититься, нужно выстроить глубокую шланированную оборону от кризиса. Для того, чтобы выстраивать оборону, ну извините, может быть, что я на такой милитаристский язык какой-то перешел, да, у меня там, я в свое время в Суворовском училище учился, и кризис это действительно война, где мы воюем где наверное, мы не подвергаем свою жизнь опасности, но тем не менее опасности подвергается наш капитал. Наш капитал, наши финансовые активы, которыми мы владеем, они подвергаются угрозе, они подвергаются опасности. Соответственно, для того, чтобы нивелировать, нужно понимать, ну давайте вспомню там, я не знаю, битву за Сталинград, Курскую битву, когда произошли переломные моменты да, в Великой Отечественной войне, то в этом случае это глубоко выстроенная шелонированная оборона в местах, где враг теоретически да, может нанести удар, то же самое мы будем говорить и сегодня. То есть, в каких местах будет наноситься удар, да, откуда можно ожидать проблемы, где сплогапливается напряженность, почему может быть нанесен удар и, соответственно, что мы можем сделать, что мы можем предпринять для того, чтобы сначала выстроить эту глубоко эшелонированную оборону, да, накопить резервы с тем, чтобы эти резервы использовать как возможности. Кризис нужно понимать очень просто. Кризис – это падение экономики. Когда падает экономика, экономика не растет, то в этом случае заработная платы снижается, компания начинают увольнять людей, у людей соответственно возникает обязанность, ну, то есть обязанность платить по кредитам никто не отменяет, платить по кредитам нечего, люди начинают распродавать свои собственные активы, люди меньше начинают тратить, люди меньше начинают потреблять, то есть запускается некий такой механизм, то есть увеличивается безработица, соответственно люди меньше тратят, меньше потребляют, люди меньше потребляют, компании меньше зарабатывают из-за того что компании меньше зарабатывают, они начинают еще больше увольнять людей, еще больше становится рост безработицы, еще меньше потребление, и он разворачивается, то есть экономика просто сползает в так называемую рецессию, да? то есть она не растет, а она наоборот непосредственно падает. И поэтому, когда мы говорим про экономический кризис, что же такое экономический кризис, чтобы у нас было единое понимание, мы говорили на одном едином языке, это падение экономики. Падение экономики, оно всегда бывает болезненным, потому что когда экономика падает, уменьшается количество денег в экономике, уменьшается стоимость активов которые есть в экономике, а снижение стоимости активов приводит к обнищанию, да? то есть, как пример кризисных явлений, да, можно сказать, что, допустим, цены на недвижимость, допустим, в России снизились в долларовом эквиваленте в два раза, да? и это, ну, как актив потерялся не в два раза. В экономике все очень и очень просто. Если у вас деньги в экономике дешевые, то у вас экономика растет. Если у вас деньги в экономике дорогие, то наступает кризис. Соответственно, из-за того, что присутствует кредит, нужно понимать, что когда кредит дорогой, экономика падает. Когда кредит дешевый, то, то соответственно, экономика растет. А современная мировая экономика, ну, наверное, на 90-95% фактически это экономика кредита, и нужно понимать, что если мы живем в экономике, основанной на кредите, то кризисы они неизбежны. При этом, вот, вот волновая теория. Кондратьева, да, экономических циклов. То есть, вообще всю мировую экономику, как она растет, как она двигается, можно представить данным графиком. То есть, есть у нас некие этапы краткосрочные циклы, да, кредитные циклы краткосрочные от фазы роста до фазы падения и возобновления, но ну, на более высоком уровне, которые составляют 5-10 лет. И есть, соответственно, фаза долгосрочного кредитного цикла, который занимает 75-100 лет.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 Примеры показать, которые мы наблюдаем, которые лично меня смущают. Это в том числе постараться объяснить текущие закономерности, то есть системная ошибка, которую мы наблюдаем в настоящий момент. Причиной кризиса 2008 года послужило то, что американские банки, получив дешевые деньги от ФРС, они были дешевые. Они не были бесплатными, они были дешевые, то есть процентная ставка была там в районе 4,5-5 процентов. Кризис 2000, 2000 года, кризис даткомов привел к тому, что для того, чтобы взбудоражить, запустить новую экономику, чтобы экономика Америки не ушла в рецессию, Федрезерв снизил процентные ставки. Снизил процентные ставки там до 2,5-3,5 процентов. В свою очередь у банков были дешевые деньги, и банки начали кредитовать физических лиц, которые покупали дома в ипотеку. И посыл был достаточно простой, покупаете им ипотеку, да, стимулируете спрос, цены на недвижимость растут, переоценивают недвижимость, дают кредитные карточки, потребительские кредиты, но ну, как бы благосостояние увеличивается. И дошли до того, что сначала выдали всем надежным заемщикам, потом за... надежные заемщики кончились, начали выдавать менее заемным менее надежным заемщиком, ну и в конце концов начали выдавать вообще, если посмотрите там игру на понижение, начали выдавать там стриптизершам, дворникам, которые могли позволить себе купить 3-4 новых дома да, в ипотеку и выплачивать. Потому что процентные ставки были низкие и они были привязаны, то есть они были плавающие, они были привязаны к ключевой ставке в Америке. И в 2006-2007 году. Из-за того, что процентные ставки были низкие и инфляция начала разгоняться, в 2006-2007 году Федрезерв начал повышать процентную ставку, чтобы остудить инфляционную составляющую в Америке. Это, в свою очередь, привело к тому, что увеличилась стоимость обслуживания ипотечных кредитов, которые были выданы под плавающую процентную ставку и начались неплатежи по кредитам. А банки, соответственно, сделали производные ценные бумаги на основе этих ипотек и в итоге они подверглись кризису. Соответственно, чтобы банки не навернулись, чтобы банки не грохнулись. Кризис 2008 года, по сути, пожар был потушен тем, что резко опустили процентную ставку с 5,5% до нуля. Это раз, да, первый ход, который предприняли монетарные власти Соединенных Штатов Америки. И это не помогло. То есть, опасность как раз таки заключалась в том, что, несмотря на то, что ставка была снижена резко до нулевых значений, ну то есть, деньги просто стали стоить ноль, такого никогда не было в истории, в мире. То есть не были деньги бесплатными, даже тот факт, что деньги банки получали бесплатными, не привело к росту экономики. Экономика не взбодрилась, и поэтому э, впервые в жизни э, инициаторами, первыми, кто это сделал, это стал Центральный банк Соединенных Штатов Америки, ну так уж он называется на самом деле, это Федеральная резервная система США, то есть что они сделали, да, они сделали ход лошадью. ФРС себе на балансе пишет, у меня появился миллион, один триллион долларов. Вот у меня есть 1 триллион долларов, в банке я готов у вас на 1 триллион долларов купить ваших активов. Банки берут и Федрезерву эти активы продают, то есть у Федрезерва на балансе образуются активы, он покупает, взамен передает денежные средства, которые ну, просто у него нарисовались, да? то есть он это нарисовал, передает эти денежные средства банкам. Банки соответственно в свою очередь получают дешевые деньги, по сути бесплатные. Уменьшают процентную ставку, кредитуют, в дальнейшем кредитуют или население, или предприятие. Соответственно, население прокредитованное получает э, дешевые ставки по потребительскому кредитованию, автокредитованию, кредитным карточкам стоимости обслуживания, начинает покупать товары и услуги предприятия организации, а предприятия организации получают кредиты для того, чтобы расширить свое производство, да, но ну, таким образом, э, увеличивая заработную плату и число трудоустроенных граждан. Граждане начинают активно тратить, это приводит к росту экономики. Это все, вот эту схему, которую я вам сейчас рассказал, это называется программа количественного смягчения. Программа выкупа активов, да, то есть КУЕ. КУЕ, вот это вот и называется, весь вот это, вся вот эта процедура предоставления ликвидности банковской системы, называется программа количественного смягчения, КУЕ. А, при этом, если посмотреть на масштабы бедствия, да, Экономика-то у нас особо бурно расти не стала. Вот масштабы бедствия, для вашего понимания. Это в абсолюте, на данном слайде представлен объем денег, который был напечатан мировыми центральными банками с 2012 года. То есть, красным, это европейский центробанк, то есть, можно видеть, да, что в 2012 году у него там активов было порядка трех триллионов, потом было снижение, и потом они начали очень быстро нагонять все остальные страны. Банк Китая, Банк Японии как печатал, так и продолжил печатать. И вот этот вот взрывной рост, это вот оранжевый график, да, это Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки. Первое, что происходило, началось непосредственно, Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки. Начиная с 16 -го года Федрезерв начал повышать процентные ставки. И с нуля процентов, по-моему, поднял 0.05, они подняли до 2.25, 2.5. 2, 5. То есть началось удорожание денег. Федрезерв начал увеличивать стоимость денег. Вот я вам показывал баланс с Федрезерва, да, программа выкупа активов, ну, в таком, в красявочном графике. А вот на самом деле первоисточник. Вот вы можете видеть... Вот этот вот серый столбец – это рецессия 2000, кризис 2008 года в Америке, да, продолжающийся. Ровно посередине кризиса Федрезерв, вот он, мощный всплеск, да, с 800 миллиардов долларов активы на балансе увеличиваются на 1,2 триллиона. Первый этап программы количественного смягчения – Потом, соответственно, в 2011 году второй этап количественного смягчения. И вот вам 2018 год. 2018 год, и если вы посмотрите на рынки, когда они начинают снижаться, 2018 год, начало рынки уходят в пикирование. Китай, Россия. Ну, только что сама, ну, и американский фондовый рынок тоже подвергается коррекции. Видите взаимосвязь? Как только... Федрезерв начал сокращать активы у себя на балансе, то есть, по сути, выключил печатный станок и перестал предоставлять ликвидность финансовой системе, рынки ушли в пикирование. Сейчас на графике вы видите, это график МСЦИ, индекс развивающихся рынков. Вот красным указан период, когда Федрезерв начинает сокращать активы. Вот он, апрель месяц 2018 года.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 Ну, то есть, при, при, при, перестали предоставлять ликвидность финансовой системе, и все, рынки пошли в коррекцию. Конец 2019 года. Американские рынки уходят в пике на 15%. И Федрезерв говорит, ребят, мы прекратили повышать процентную ставку и больше повышать не будем. Может быть, даже в 2019 году мы ее снизим. Может быть, даже мы ее снизим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 Вот здесь вот они говорят, что мы прекратим выкупать активы, предоставим ликвидность. И вот этот вот рост в ноябре 2019 года, да, он обусловлен тем, что Федрезерв предоставила дополнительной ликвидности на 300 миллиардов долларов за два месяца. Красный график – это индекс умных денег, то есть, что делают умные деньги крупные хедж-фонды. При этом, если посмотреть, они буквально за один-два дня до падения до падения рынков покидают рынок очень быстро и сильно. да, Вот 2007 год, падение фондовых рынков, и можно видеть, что smart money, да, умные деньги, буквально там за 1-2 дня до падения серьезного, существенного падения рынков, да, они его непосредственно покидают. И если посмотреть, что было в начале 2018 года, в начале 2018 года, как раз таки, когда и пошла эта речь о сокращении активов на балансе Федрезерва, умные деньги прям шуганулись с рынка и выбежали из него практически полностью. И не просто выбежали, друзья. Если посмотреть, что делают умные деньги сейчас, вот но ну, тоже наложение индекса Dow Jones это вверху, и индекс умных денег внизу, они выбежали в 2018 году. И в принципе, в принципе несмотря на то, что Федрезерв уже два месяца вливает ликвидность в финансовую систему США, умные деньги не спешат-то на рынок возвращаться. То есть, да, они вот в январе 2019 года незначительно вернулись в пределах 20-30%, но как выгрузка у них прошла вот здесь, в начале, так они особо это и не восстановили. Хотя рынок...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 Это мы выдерживаем первый серьезный натиск, да, когда начинается паника и все начинают распродавать активы. Второй, соответственно, когда мы это выдержали, да, то есть нужно знать определенные параметры, то есть нужно покупать упавшие в цене активы. И это, соответственно, второй вопрос, да, то есть что здесь можно использовать, консервативные инвесторы каким образом могут заработать. Это Покупать ноты с защитой капитала на падение индексов. ETF на золото, ETF на падение индексов, такие инструменты есть. ETF на падение секторов, отдельных секторов экономики. В частности, я выделяю два сектора, которые нужно шортить, так называемым, Это финансовый сектор и IT-компании технологические, потому что это самые раздутые. Но финансовый сектор не так сильно раздут, как технологические компании. Технологические упадут, потому что они... У очень многих технологических компаний бизнес-модель завязана на леверич, на заемный капитал, и в этом случае они не выдержат кризиса. Финансовый сектор почему упадет? Потому что они уже сейчас не могут зарабатывать для, для себя, для клиентов, для своих акционеров, а в случае кризиса, да, очень многие компании будут банкротиться и не смогут рассчитаться по своим кредитам, которые уже выданы, и поэтому финансовый сектор будет под удар. Поэтому таким консервативным инвесторам, без значительного использования левериджа можно предложить вот такие вот инструменты. Умеренным инвесторам это ноты защиты капитала на падение индексов, это фьючерсы на золото без серьезной нагрузки, да, то есть без использования значительного э, заемного капитала. И ETF на падение э, того же самого, тех же самых рынков э, с причем там, от 30 до 100%. А, ну, и безбашенным, агрессивным, кто хочет заработать прям очень и очень много, понимает с какими рисками он при этом готов мириться, агрессивная покупка золота. Через фьючерс, да, это ITF нападение с третьим плечом, это покупка опционов PUT на индексы и отдельные технологические финансовые компании, которые там вот просто нарушили все параметры, у которых очень высокая задолженность, да, то есть высокая долговая нагрузка или компании, у которых вообще нет чистой прибыли. Мы очень близки к таким историям, да, мы близки к ситуации, когда, когда компании будут терять в капитализации не меньше. И вопрос, где я буду, с чем я буду и в каких инструментах я буду в этот период. У меня есть практикум, у меня есть антикризисный практикум. В общей сложности мы четыре раза с вами встретимся, из которых будут живые онлайн-включения, да, живые встречи. Будут предзаписанные касты, в которых есть теория, в которых я более подробно разбираю устройство экономики в которой я более подробно рассказываю причины роста американского рынка ценных бумаг. Какие бомбы замедленного действия закладываются на фондовый, были заложены на фондовом рынке американском. Из-за чего они могут упасть? За счет чего раздута капитализация компании? да, То есть, когда они могут упасть? Мало того, на vip дне данного мастер-класса я реально вам показываю уровни, от которых нужно предпринимать активные решительные действия. Я вам покажу реально живые действующие паттерны, что происходит с рынком, в какие периоды ты можешь с очень высокой долей вероятности говорить о том, что рынок ниже вряд ли пойдет. И от этих уровней нужно покупать, то есть нужно переворачиваться. С составки нападения переворачиваться на активного покупателя, на активного БК. Помимо всего прочего, я вам покажу, на каких инструментах можно заработать еще и на падение. Конкретные тикеры, конкретные инструменты которые позволяют зарабатывать на падении. Да? То есть это тоже очень важный момент. Могу сказать со своей стороны, что цена э, и ценность, э, ну, такой принцип, принцип Max Capital, такой принцип лично у меня, заключающий, заключающийся в том, что за 1 рубль цены мы должны дать 10 рублей ценности. Да, я беру деньги, но это стоит того. Как изменится ваша жизнь через 5 лет, если вы пойдете и станете участником данного мастер-класса. Соответственно, на основном блоке это более подробно, как я уже говорил, про глобальную экономику. Когда начнется следующий кризис, какие индикаторы сигнализируют об этом кризисе. В чем главная причина скорого падения фондового рынка. И как зарабатывать на падение? Почему многие эксперты уверены, что опасность кризиса миновала? Почему перевернулись в этом? В какой -то конкретной точке, моменте мы находимся в настоящий момент? На основном блоке дам два основных индикатора да, рецессии. Техника безопасности во время кризиса и самые большие возможности, где кроются в трудные времена. Ну и vi блок это самое самое мясо, самое интересное, самое вкусное, буквально за два часа, составляйте свой собственный страховочный портфель, даю конкретный инструментарий, как использовать этот кризис как ресурс, многие, может быть, слышали с Максимом Тенченко, да, то есть, вот мы совместно я помог в четырнадцатом году Максу там с нескольких миллионов рублей заработать свой собственный миллион долларов. Да? То есть, опять-таки, это можно сделать только в период кризиса. То, что я раньше наблюдал, делают состоятельные люди, я сейчас применяю это непосредственно для себя и делюсь с вами этой информацией. Ну и семь дополнительных индикаторов по поводу рецессии и проблем в экономике. У меня же на этом все. До свидания, удачи, увидимся на антикризисном практикуме, на связи был Максим Петров, пока-пока.